агентства агентство Так, Мы проводим опрос по поводу 23 января. Вы что-нибудь слышали о нем? Слышал, да, от детей. Что-то? От детей слышал. И что они вам говорят? Говорят, что митинг прошел в поддержку этого политика. Алексея Навального, я так полагаю, да? А что вы о нем думаете, в принципе? Ну, очень такой человек сомнительный. Uh -huh. А почему? Почему вы так считаете? Ну, как бы я не понимаю, чего он хочет добиться. А вы, вы не видели его программу там? Ничего не читали, нет? Ну так уж средний. Не, не внимательно читал. А в принципе, знаете, чего он пытается добиться? Ну, в справедливости какой-то хочет добиться. Справедливости? Он постоянно призывает к тому, чтобы сменить Путина, лагеря, Владимировича. Ну, я не знаю, когда дети говорят об этом, я еще понимаю Но когда об этом взрослые говорят мне И которые жили в 90-е и 80-е Я вот этого понять вообще не могу Наверное, они э, в сказках какой-то, э, в снах каких-то жили да. То, я... то есть я не понимаю, чего они хотят Если они хотят вернуться в 90-е, то, пожалуйста, голосуйте за Навального mm -hmm. а, Скажите, пожалуйста, вот Согласны ли вы с такой позицией, что можно добиться каких-то серьезных изменений для тех же самых трудящихся, только изменив лицо государства? Нет, конечно. Почему так не считаете? Люди, люди должны измениться, все вместе. Политика один ничего не может сделать. Мы с вами абсолютно солидарны. Скажите, пожалуйста, а слышали ли вы вообще что-нибудь о повышении цен? Но если бы продолжился этот путь, как бы... Ельцина, вот вместе с этой демокра... э, с либеральной вот этой системой ценностей, у нас бы сейчас гораздо хуже было. Угу. А можете сказать, почему вы так считаете? Ну, я жил в 90-е, я просто знаю, что было. Угу. И то, что происходит сейчас, это гораздо лучше. А такую страну, как нашу, перестроить очень трудно, быстро. Ну и потом Путин, все-таки я уважаю его как политика. Все-таки он много чего сделал для того, чтобы страна вообще встала на, на ноги и что-то стало развиваться. И мы как, какие-то стали свои приоритеты отстаивать в политической жизни. А Навальный, если придет, я не представляю, что будет. Он вообще не политик по большому счету. А, скажите, вот вы слышали все-таки о повышении цен? Повышение, Повышение цен? или понижение? Понижения цен нигде еще не было. Ни, в, ни на Западе, ни на Востоке, ни у нас. Это общая тенденция. А инфляция, ничего такое? Инфляция, она по всему миру происходит. Ну, а вы считаете, это нормально? Это не нормально, но это и закономерно, э, поскольку это люди хотят жить получше, а работать поменьше. Допустим. А слышали вы тогда что-нибудь... Э... Ежегодно понижение цен на продукты питания ну и, в принципе, на потребление э -э, в Советском Союзе. Ну, были такие, да, тенденции при Сталине еще. Понижение цен были, как... Потому что страна работала на всю мощь, и никто еру... ерундой всякой не маялся. Работали, как говорится, на совесть. Mm -hmm. и, ну... Не только на совесть, но нельзя было отлынивать. Тунияста-то не было. А можно ли что-то подобного добиться в наше время? С нашей современной властью? Ну, или с тем же самым Навальным, неважно. Мне кажется, это общее. Если бы все, как китайцы, хотя бы думали, примерно вот в таком, работали честно и добросовестно, то, наверное, да. Но Навальный, он сам ничего не сделает. Придет не Навальный, а придет себя, вот, как его системы либеральных вот этих политиков, которые здесь опять все вернут к 90-м. Спасибо большое. Спасибо. Так, информагентство «Ледокол», мы приветствуем вас. Спасибо, что присоединились к нашему опросу. Будьте приветствовать, зритель? Здравствуйте. Спасибо. Скажите, вы что не слышали о, 20... о митинге 23 января? Да, слышал. Что думаете о нем? Знаете, я думаю, с точки зрения есть ситуация, которая у нас складывается в стране в последние годы, уже довольно продолжительная, он оправдан, но, конечно, теми средствами, которые вчера мы все видели и в интернете, и на телевидении, это немножко некорректно. То есть, если ты с чем-то не согласен, то ты должен в рамках закона выражать свое мнение. Угу. В плане... Ну, не в том плане, что там согласованный митинг, не согласованный, но ты будь корректен с, с остальными людьми, потому что те же полицейские, они тоже люди, они люди подневольные, и поэтому будь, будь с ними корректен. А чего в те самые демонстраты на митинге? С какой целью они пришли? Вы знаете, кто-то пришел просто так, потому что услышал, увидел, позвали, пригласили. Кто-то, как мы все знаем, за Навального, а кто-то за, за все то, что накопилось в их сердцах, скажем так за, за ту несправедливость То есть часть людей выходила для того, чтобы добиться освобождения Алексея Навального? Возможно А с вашей точки зрения, в принципе, это можно на что-то повлиять? Вот конкретно на вашу жизнь, на мою жизнь, на жизнь, в принципе, наемных работников Освобождение какого-то политического лидера мнений или типа того Да, может У нас затянут гайки Затянут гайки? Да. Можете раскрыть тему? Ну, все понимают, что значит затянут гайки. Mm. Будет еще по посложнее жить. Запретят еще что-нибудь. А скажите, вот вы не считаете, что сами наемные работники должны объединяться на базе общих политических требований и добиваться их, ну скажем так, выполнения от правительства, от государства? Да, пожалуй, я согласен. А в случае их невыполнения, как вы считаете, сами наемные работники, те люди, на чьих плечах держится вся современная экономика всего современного мира, они разве не должны взять власть в свои руки? Не могу ответить на этот вопрос. Я не настолько политически подкован, чтобы это прокомментировать. Я думаю, что есть какие-то законные способы добиться того, чтобы их услышали. А если власть незаконная, можно сказать? Если власть грабит самих наемных работников? Сложный вопрос. Понял, спасибо. А если вы согласны с нашими, с нашими тезисами по поводу объединения всех наемных работников по политическим требованиям, тогда, пожалуйста. Там ваше интервью будет выложено, ну и другие материалы тоже, может, вам интересны будут для ознакомления. Спасибо большое, что приняли спасибо. участие. Спасибо большое. Громко поговорить его. Ага. Приветствуем. Информагентство Ледокол. Спасибо, что присоединились к нашему опросу. Будь приветствую, зрителей. Приветствую зрителей. Спасибо большое. Скажите, слышали ли вы что-нибудь вчерашнем митинге 23 января? С целью чего он проводился и зачем? Митинг, знаю, что был, с целью чего не знаю. Ну, дурдом. Дурдом. А вот мы слышали, например, что эти демонстранты выходили с целью освобождения Алексея Навального. Знаете такого политического лидера? Ну, лидера не знаю. Ну, а политическое лицо, простите. И лицо тоже, ну, знаю. А как вы считаете, чего он добивается? Ну, не, не знаю. Денег. Денег. Ну, в принципе, отчасти мы с вами согласны. А скажите, а может ли, в принципе, какое-то какое одно политическое лицо изменить в корне... Положение трудящихся, положение наемных работников. В России? В России, в принципе, неважно. Неважно, в какой стране. Э -э Берни Сандерс. Может, в мире. Берни Сандерс? Да. В России или в мире, я говорю, в мире. А, в мире. А, ладно, давайте только на Россию будем сейчас ориентироваться. А на Россию не знаю. Пока не знаю. Ну, может быть, это как писатель-то. А, а. Там, Владимир Владимирович, может быть, он что-то может изменить. Ну, Владимир Владимирович же нормально сделал, и так много сделал, кажется, что Россия по крайней мере, уважают. Скажите, а не считаете ли вы, что сами наемные работники должны объединяться с целью выдвижения своих политических требований от правительства или от государства? Обязательно. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, это однозначно, говорится. А скажите, что, вот по-вашему, не должны ли эти самые наемные работники в случае невыполнения их требований, вы, вы же согласны, что... На плечах наемных работников сейчас держится вся экономика? Ну, в принципе, да. Она, она всегда держалась. держится. Угу. То есть не чиновники, не олигархи? Нет. Нет это значит. Это, угу. это, это, это, это простая истина. Вы Тогда скажите, а не должны ли так в этом случае, в случае невыполнения их требований, наемных работников, сами наемные работники не должны ли взять власть в свои руки? Ну, в принципе... Наверное, да. Угу. А, случае, что ж, тогда я, наверное, могу сказать, если вы согласны с нашими интеллисами, тогда пройдите по вот этому информационному порталу, посмотрите ролики, ознакомьтесь с материалами. Ваше интервью тоже там будет выложено. Интервью с вами тоже там будет выложено? Хорошо. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Спасибо большое. Хорошо. До свидания. Спасибо. Вчерашний 23 января Поддержку Алексея Навального а, Да, конечно Слышал, знаю, да да, В курсе а С какой целью люди выходили? А, я думаю, с целью поддержать Навального А... За чего они поддерживали Навального? Ну, как известно, Навальный выступает против Путина. Я думаю, людей возмутило то, что Навальный сидит в СИЗО, и поэтому он решил организовать митинг в свою поддержку, так сказать. Mm -hmm. А скажите, вот с вашей точки зрения, это как-то повлияет на рабочей массы, на наемных работников, освобождение или арест Навального? В принципе, может ли одно политическое лицо как-то изменить положение для всех трудящихся масс? Я думаю, это ничего особенно не изменит, потому что Навальный сидит в СИЗО, и народ просто выходил и, грубо говоря, огребал за Навального. все. Вот. Скажите, а не должны ли, по вашему мнению, опять же, наемные работники сами объединяться со своими политическими требованиями и выступать с ними? А я считаю, что это будет более разумно, чем идти, грубо говоря, за за одно политическое лицо, за какое-то одно политическое лицо. Да, лучше объединяться именно с самим наемным рабочим между собой. Да, да. А скажите, если требования этих самых наемных работников на чьих плечах, собственно говоря, и держится вся современная экономика мировая, если их требования не выполняют, должны ли они взять власть в свои руки? Я думаю, безусловно, мы должны брать власть в свои руки, но я думаю, что устраивать для этого митинги это будет не самая разумная идея. Это понятно, вы с вами абсолютно согласны. Что ж, спасибо, что ответили на наши вопросы. Если вы с нами. Ну, короче, мы уже увидели, что вы согласны с нашими интересным, так что предлагаю вам пройти по этому порталу, информационному. Мы с вами будет выложено и другие интересные материалы.